Глава восьмая. Скрытое неверие В видении я была перенесена в те дни, когда Бог творил наш мир. Мне было показано, что первая неделя, в течение которой Бог трудился над сотворением земли, осталась неизменной до наших дней. Сам великий Бог еще при творении размерил первую неделю как образец для всех грядущих недель до конца времен. Шесть дней Он трудился, создавая нашу планету, а в седьмой день отдыхал от Своих трудов. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. Бытие 2 глава стих 4. В конце каждого буквального дня Бог предоставляет результаты Своего труда. Каждый день был у Него как новый этап, ибо в каждой из них Он творил или производил какую-то часть Своих трудов. В седьмой день первой недели Бог отдыхал от Своих трудов и затем благословил этот день и отделил его как день покоя для человека. <coughs> Недельный цикл, состоящий из семи буквальных дней, шесть для труда и седьмой для отдыха, фиксированный и пронесенный через всю библейскую историю, возник из великих событий творения первых семи дней». В законе, данном на Синае, Бог своим громогласным голосом особо отметил субботу заповедов. «Помни день субботний, чтобы светить его». Исход 20 глава, стих 8. После этого Он установил, какая работа должна совершаться в шесть дней и что не должно делаться в седьмой день. Затем, объясняя причину такого тщательного наблюдения за недельным циклом, он напоминает им о Себе, как о Творце, который в первую неделю сотворил весь мир. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Исход 20 глава, стих 11. Эта причина становится еще прекраснее и убедительнее, если мы осознаем, что лето творение — исчисляется буквальными днями. Каждые шесть дней недели являются рабочими днями, потому что Бог использовал эти отрезки времени для своего творческого труда. В седьмой же день человек не должен работать, чтя память о покое Творца в течение такого же периода времени, в который Творец почевал от своих творческих дел. Но неверное предположение, что все события, происшедшие в течение первой недели, якобы развивались на протяжении многих тысячелетий, наносит прямой удар по основанию четвертой заповеди. Это делает неясным и расплывчатым то, что Бог сделал очень понятным. Это неверие в его самой коварной и опасной форме, ибо многие из верующих в историю творения скрыто придерживаются этого предположения». Это понимание приводит их к мнению, что Творец повелел людям сохранять семидневную неделю в память о растяжимых, неограниченных периодах времени, что в корне противоречит его отношениям со смертными и обесценивает его мудрость. Геологи, не верящие словам Бога, утверждают, что мир был создан намного раньше, чем об этом свидетельствует Библия. Они отвергают библейские летописи и в своих умозаключениях вместо истины полагаются на доказательства, добытые непосредственно из земли, и утверждают, что мир существует уже десятки тысяч лет. Многие, заявляющие, что верят Библии, теряются при виде всех чудесных вещей, найденных в недрах земли, в свете учения о буквальных семи днях творения и о возрасте земли приблизительно в шесть тысяч лет». Такие люди, пытаясь избавиться от противоречий, подкинутых им неверующими геологами, приходят к выводам, что дни творения были шестью длинными, неопределенными отрезками времени, а день, в который Бог почивал, еще одним неопределенным периодом, лишая таким образом четвертую заповедь смысла, заложенного в нее Творцом. Некоторые весьма охотно принимают такую точку зрения, ведь она полностью разрушает четвертую заповедь, и они чувствуют себя свободными от ее выполнения. Как мало они знают о допотопных людях, животном и растительном мире и о великих изменениях, произошедших на земле. В различных пластах почвы, а также на вершинах гор и в долинах находят кости древних людей и животных которые свидетельствуют о том, что наши предки были гораздо крупнее и сильнее, чем нынешнее поколение. Мне было показано, что до потопа на земле проживали очень сильные, огромных размеров животные, но не дожившие до наших дней. Также геологами найдены остатки орудий и окаменевших деревьев. А поскольку найденные кости людей и животных намного превышают по размерам останки людей и, живущих, или, и животных, живущих на земле в наши дни или существовавших в течение нескольких поколений до нас, некоторые приходят к заключению, что мир намного старше, чем об этом говорит Священное Писание, и что земля была заселена людьми, чрезвычайно превосходящими в размерах, современных представителей человеческого рода задолго до записи о сотворении мира. Но к тому, что сообщает Библия, геология ничего не может добавить. Найденные остатки свидетельствуют, что ранее на Земле были совершенно иные условия, резко отличающиеся от настоящих. Но только Священное Писание может осветить период существования тех условий, и то, как долго эти условия влияли на нашу планету. Строить предположения, выходящие за рамки библейской истории, совсем не греховно, если только они не противоречат доказательствам, указанным в Священном Писании. Но когда люди забывают о Слове Божьем и пытаются объяснить творение мира как результат природных процессов, они оказываются в бескрайнем океане неопределенности. Бог не открыл людям, каким именно путем была осуществлена работа творения. Его созидательная работа так же непостижима, как и Его бытие. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Псалом 144, стих 3 делает великое, неисследимое и чудное бесчисла. Иов, 9 глава, стих 10. Дивно гремит Бог гласом своим. «Делает дела великие, для нас непостижимые». Иов, глава 37, стих 5. «О бездна богатства и премудрости, и видения Божие, Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Послание к римлянам, 11 глава, стихи 33-34. «Слово Божье проливает свет на наш путь и освещает его». Те, кто отбрасывают Слово Божье и упорствуют в том, чтобы следовать собственной слепой философии, намереваясь почтить удивительные тайны и еговы, будут спотыкаться во тьме. Для благосмертных было дано Писание, которое служит проводником к познанию Бога и его дел. Вдохновенное слово, описавшее историю потопа, раскрывает нам удивительные загадки, на которые геология никогда не сможет найти ответов. Одной из уловок сатаны, в которой он весьма преуспел, является его стремление подстрекать людей к восстанию против Божьего правления. Всеми силами он пытается сделать непонятным закон Божий, который сам по себе очень прост. Его ярость особенно обрушивается на четвертую заповедь, которая так ясно указывает на живого Бога, как создателя неба и земли. Самые простые для понимания заповеди и еговы искажаются им под воздействием басен неверия. Никаких оправданий для человека не существует. Бог предоставил достаточно доказательств, на которых можно основывать веру, если человек действительно желает верить. В последние дни на земле почти не останется истинной веры, для основной массы людей достаточно малейшего предлога, чтобы усомниться в Слове Божьем, заменив его человеческими рассуждениями, идущими в противовес доказательствами, описанными в Писании. Люди будут стремиться объяснить творение как результат природных процессов, хотя Бог никогда не открывал человеку этого. Человеческая наука не может проникнуть в тайны Всевышнего и объяснить выдающуюся работу по созиданию мира, как и не может она постичь бытие Бога. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Таразакония, 29 глава, стих 29. Многие люди, заявляющие, что являются служителями Божьими, возвышают свой голос против изучения пророчеств, особенно тех, что оставлены на страницах книг Даниила и Откровения. Они утверждают, что эти пророчества якобы невразумительны, и их невозможно понять. Но некоторые из людей, выступающих против исследования пророчеств и утверждающие, что они непонятны, охотно принимают предположения геологов, противоречащие летописи Моисея. Но если Божью волю так трудно понять, Конечно же, люди не должны основывать свою веру на простых предположениях относительно того, что он скрыл от нашего понимания. Пути Господни не таковы, как наши пути, и Его помыслы не таковы, как человеческие измышления. Человеческая наука никогда не сможет объяснить Его чудные дела творения. Подненое люди, животные и растения, намного превосходящие по размерам современные – по воле Божьей, были сокрыты под пластами земли и сохранены там, чтобы свидетельствовать будущим поколениям о том, что древний мир был уничтожен потопом. Бог задумал, чтобы открытие этого древнего прошлого укрепило веру людей в священную историю. Но люди, полагаясь на свои тщеславные выводы, неправильно используют те возможности, которыми Бог одарил их, чтобы побудить человечество познать и прославить Его». Они впадают в то же заблуждение, что и жители допотопного мира, которые, неправильно используя Божьи дары, превратили их в проклятие.